Здравствуйте, с вами Александр Чумаков, компания Легпром. Хочу поговорить с вами о замене зубьев с легких на тяжелые, с тяжелые на легкие. Что нам для этого понадобится? Отвертка. Комплект. Если мы говорим о легком либо тяжелом комплекте, мы видим, получается, узкую лапку легкую, игольную пластину, она может быть с насечками или нет. Второй момент. На игольной пластине у нас есть е 18 Это, соответственно, говорит о диаметре получается вот данного отверстия 1,8 мм. Вот. И сами зубья. Еще маленький нюанс. Когда мы хотим, условно, заменить игольную пластину на чужие зубья, есть вероятность того, что они будут разные. То есть, ширина данного зубцов может быть отличаться. То есть, она не садится по факту на игольную пластину. Она может, получаться иметь короткий ход. То, соответственно, же самая ситуация, может просто не быть длинной стежка получается, ну и так далее. То есть, куча нюансов, поэтому на каждой детальке у нас есть определенные номера. И по этим номерам можно заказать, для того, чтобы было понятно, если нет, э, если не понятно, какая игольная пластина, можно сказать номер зубьев, для того, чтобы подобрали вам правильную игольную пластину, и вы не получили то, чем пользоваться не будете. Так, первое, о чем мы можем поговорить, это с чего мы начинаем. Естественно же мы выставляем все на максимальную длину стежка. Объясню почему. Мы поднимаем лапу. Сейчас я сниму комплект для того, чтобы вам все было видно. Все мы разобрали. Комплект снят, мы открутили лапку. Винтик. Вот данный. Главное не потерять. Мы открутили игольную пластину и соответственно мы открутили зубья что нам требуется что мы делаем дальше мы наживляем зубья мы наживляем игольную пластину только после всего этого мы начинаем выставлять и затягивать сейчас опять-таки прикручу и все покажу вот мы закрутили зубья но обратите внимание они шевелятся то есть для того, чтобы мы могли отцентровать. Мы закрутили игольную полосину, мы ее не затягивали, но она практически не шевелится. К сожалению, у нее практически нет какой-то регулировки. То есть, так как конические болты, оно становится на свое место. И если у нас присутствует несоосность отверстия к игле, то тут два формата. Либо проблема с игловодителем, с иглой. первой, точнее, с игловой, с игловодителем. Потом, конечно же, может быть проблема с обрукованной игольные пластины второй момент мы зубья как вы помните не закручивали и если посмотреть иногда у нас зубья стоят там допустим косо то есть вот вот так условно да то есть и нам нужно получается их выровнять так она приходит либо в эту сторону либо в эту сторону Нам нужно поставить примерно посерединке. то есть мы это все выставляем и подтягиваем винтики. Все, мы зубья закрутили, они у нас не шевелятся. У нас дополнительные регулировки, о которых я сейчас вам расскажу. Позиционирование зубьев по отношению к отверстиям игольной пластины. Это вот этот винтик, вот этот винтик вы также его откручиваете. Для чего вы это делаете? Смотрите, то есть, если вы меняете зубья часто и густо, бывает такое, что вы прокручиваете и у вас вот здесь вот зубья упираются. Либо вот с этой стороны получается, то есть вот тут получается упираются, либо вот здесь упираются. Вот При этом, когда вы начинаете шить, рычаг закрепки начинает так скакать. Прыгать, скакать, стучать и все остальное. Это из-за того, что затирает данная вещь. Вам требуется, получается, открутить данный винт и, соответственно, выставить в положенное место. Вторая регулировка, это высота зубьев. Мы откручиваем данный винт, если данный винт не откручивается то есть если этот винт закручен заводом иногда приходится подстукивать молоточком по отверточке для того чтобы освободить резьбу тут понадобится сила все-таки мужская то есть мы открутили данный винтик и у нас зубья можете видеть спокойненько опускаются поднимаются мы выставляем на ту высоту которая нам потребуется и соответственно затягиваем все мы выставили данные зубья то есть мы когда прокручиваем у нас не доходит до конца, и когда мы начинаем, оно не цепляется, соответственно, на начало. Но маленький нюанс, обратите внимание, сейчас постараюсь это показать ближе, высота зубьев, сейчас. Смотрите, высота зубьев получается в конце ниже, а высота зубьев в начале выше. И ее точно так же можно регулировать. Раньше в Советском Союзе, конечно же, мы подкладывали под зубчатую реечку кусочки фольги. Сейчас на всех новых машинах присутствует вот эта регулировочка. То есть мы кручим данный винтик. Вот. И у нас есть эксцентричный, так называемый, стопор. Вот когда мы начинаем крутить, мы видим смену. То есть у нас сейчас утромненько, вот мы можем сделать, чтобы передок у нас был чуть выше, задок чуть ниже, либо все идеально. То есть мы вот выставили и, соответственно, в таком положении мы затягиваем. У нас все идеально. Казалось бы, все. Мы поставили лапку, все замечательно, можем шить. Но, как мы знаем, иногда мы меняем лапку очень часто, к примеру, на молнию, там, лапку, там, либо на строчку. И у нас бывает такая ситуация, когда лапка стоит не по центру, либо удряется вообще в лыжню. Что же в этом случае делать? Конечно же, все лапки немного отличаются. Вот Идеально, когда все лапки одинаковые, но такое бывает нечасто. Соответственно, мы снимаем данную пробочку. Вот здесь у нас есть винтик. Мы его приоткручиваем. И, соответственно, в нижнем положении обязательно, чтобы зубья уже были опущены, мы выставляем лапку. То есть, вы можете видеть, как мы можем выставить лапку по центру, либо не по центру. Вот таким образом получается все идеально. Все данную задачу мы решили мы заменили игольную пластину зубья лапку отрегулировали получается все по высоте по отношению к игольной пластине зубья, отрегулировали по высоте и по расположению и отрегулировали лапку если понравилось данное видео ставь лайк, пиши комментарий, мы можем записать еще видео а, все таки по проблеме отечи масла к примеру да, из-за чего это бывает, как это избежать вот, и как это решить, если уже это случилось?